9 декабря театральная студия ДУ Бесконечность представила премьеру спектакля Алиса в стране чудес по мотивам одноименного фильма Тима Бертона. Игра юных актеров была настолько убедительной, что, несмотря на минимум декорации и времени, они смогли передать всю атмосферу воображаемого мира Алисы, которую сыграла первокурсница Института управления экономикой и финансов КФУ Наталья Иванова. Привычной для Алисы английской реальности, следуя за кроликом, она попадает в страну, поделенную между сестрами Белой и Красной Королевами, из-за противостояния которых страдает весь мир чудес. Алиса встречает там разных странных существ – чеширского кота, гусеницу Абсалема, хвастливую мышь, зайца и, конечно же, безумного шляпника, который, в отличие от остальных, уверен в подлинности Алисы. Многие знают сюжетную линию этого произведения и все-таки хочется остановиться именно на самой постановке спектакля, ведь он является плодом большого труда, который продел режиссеры-постановщики. Это руководитель театральной студии Бесконечность Виктория Панина и Ельвина Хадимульна, студентка второго курса Высшей школы журналистики КФУ. Ну, в основном все актеры это у нас новички, не профессионалы. Поэтому была трудность в том, что надо как бы всех собрать, всем объяснить какие-то самые основные такие азы сцены, как нужно себя вести, как нужно телосговорить. А, ну, что касается костюмов и декораций, то мы все это делали сами. То есть костюмерный какой-то из... Вот, э, Театральных студий, концертов, нам это ничего не предоставили. Помимо режиссерской задачи Ильвина справилась и с актерской. Она сыграла одну из главных ролей Красную Королеву. Такая самая, самая такая мощная, отрицательная роль, на мой взгляд. Мне она, ну, прям с первого взгляда понравилась. Что касается сходства между образом Красной Королевы и мной, так я могу сказать, как бы в жизни, ну, конечно, нет. А именно на репетиции, то когда вот проходит такие в жестком режиме, то да, просто идентично, наверное, как я кричу обычно. Вот состоялась долгожданная премьера спектакля «Алиса в стране чудес», которая проходила в деревне Универсиада. Зрители собралось столько, что говорят, билеты были забронированы аж за два месяца. Елизавета Евтефеева, универ